Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн и канал Axelis Games. А мы начинаем с вами играть в Resident Evil 2 uh, Remastered. Remastered той самой игры, по-моему, 98-го года, помню, сидел, играл в нее. На на первый PlayStation. На первый PlayStation, помню, сидел играл. Ох, это было шикарно шедеврально просто. Вот. И у меня был нет закрытый гештальт, я хотел пройти еще раз все эти части, потому что это любовь, это, это это очень круто, это шедеврально. И я уверен, мы с вами разделим шикарные эмоции, потрясающие, когда пока будем проходить эту часть. Первую компанию я выбрал за Леона. Леон Кеннеди. Всегда хотел себе прическу, как у Леона Кеннеди. А получил, блять, кущерявые волосы. Ну да ладно Поехали her nose, her Ты бы видел ее глаза, нос, все лицо было прогнившим Приятного аппетита Как живой ходящий труп like <laughs> <laughs> Прям как моя жена right, down, Just... ну, Гомонись, успокойся Не падай духом, нельзя поддаваться страху yeah, well, that, right? В том-то и дело если растеряться и замереть, они вопьются в тебя зубами. Я видел, как она напала. Oh, а что он везет? Вот что-то же он везет? Oh, oh, Начинается! А, -а, -а. а, нельзя. Хочу чуть тише сделать, очень давит на уши. Но если зомби после такого удара, удара встанет и пойдет. Это да стопудово был зомби И он не один Они не ходят по одному Братик, ничего делать не надо Я уже проснулась и готова тебя ебать А у нее лицо было, кстати, как у нормальной Леон? Да, тогда он еще работал в Ракон... Ракон... Ракун Сити Полис Де Или не Леон? Не, вроде Леон Мизоил. А чё Коповская тачка стоит и она с открытыми дверьми пустая? Леон Кеннеди! Любимец Никого нет Ну я же говорю, она открытая стоит Ну пошли Ага То есть кровь мы только сейчас заметили А можно сейчас сделать? Неплохо. А, что по графике? А, сто процентов типа это максимум, правильно? Звук. Звук, пожалуйста. Стоп, а экран HDR нельзя включить? Звук. А, Громкость озвучки. Не, громкость озвучки пусть остается. фоновая громкость чуть-чуть ниже. И вот так. Хотя мне кажется, вообще теперь тихо стало. Вот так. О! Ну это Леон... There? Динамическая камера трясется. Hmm. А что? Либо мне кажется, либо пиксели разъезжаются. Not right. как будто нету сгла. Что с настройками? Экран. Перекрестие, яркость видимости – это нормально все. Графика. А вот на 200 процентов можно качество модели от чего зависит? Через строчный. Ну наверное, все а еще есть страницы. Во! Сглаживание Не, мне интересно Нифига себе тут максимум Ладно, не будем Так, ну это самое крутое сглаживание, правильно? О! И все хорошо видно Это кто? Right? Там секс? С он что, запер меня здесь? Сука Я слышу секс Офицер, я Я помню, что надо стрелять в голову. Вау, какое мясо Так, ключи Хорошо У меня только пистолет и этот И ключ Ты чё, блядь Даже нахуй не двигайся так, но коп же тоже превратится скоро. Ага, у меня есть ключ. А патронов у меня больше нету. Сука, давай бегом, Леон, Клэр, у нас же патронов нету. Блядь, все. Мне кажется, отсюда нужно только бежать. Сразу вспоминаю шестую часть, как они тоже убегали в коповской тачке. Ракон Сити. Дом Амбреллы. О, вот это поворот. Что вообще творится? Надеюсь, участники нам что-нибудь объясняют. Леон Кеннеди, молодой. Клэр Редфилд. Крис Редфилд. Криса Редфилда мы тоже помним Офигенный чувак Бля, Ракон Сити это не маленький город был. Resident Evil. Ремастер. О, да, детка. Я до него добрался. Добрался такие. Спустя три года после его выхода я до него добрался. Внимание граждан! В связи с городской эпидемией. какая это, блядь, эпидемия, дядя. Призываем вас укрыться в полицейском участке Ракон Сити. Всем нуждающимся будут предоставлены еда и лекарства. Все как во сне Да нет, блядь, это хуже чем сон Участок уже недалеко, они точно в курсе Они еще ж не знают как события, события будут развиваться Это мы смотрели фильмы играли в игры Мы знаем какой пиздец будет Выжившие есть, это большой город Красивая Ну все, а дальше пешком Лучше бегом. <свист> Блять. Блять. <свист> так. А это этот, блять. А выйти мы не можем. Все, пиздец. Бля, как же его в руль шатала просто головой. Бегите, блядь, быстрее, бензин течет. О-па-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-потекай, <хлёвых> <хлёвых> <хлёвых> Клэр? А где Клэр? Живая, нормально Блядь Надо просто бежать А куда бежать? Я так понимаю, сюда. Вот именно, что все обратились. Патронов нету. А вот The и полис-депортман. Полис-депортман. Ракун сити полис-депортман. Так, нет, не сюда. Не-не, дружочек, блядь, у меня нет патронов. Загназосов, нахуй. А мне вот интересно. Костюм. А можно мне обычный костюм. Я, наверное, выбрал что-то не то. А, костюмы разблокированные. Ну-ка. А, ну да. Вот он, обычный костюм. Все правильно. Подожди. Костюмы. Обычные костюмы. Да. А, все. Значит, это обычный костюм. В полицейскую форму мы потом переоденемся. Я просто помню по игре... У него изначально был костюм. А еще я хочу зайти в графику и мне интересно предустановки и рекомендуемые какие будут. Что-нибудь изменилось? Нихуя не изменилось. Добрейший вечерочек. Я вижу там что-то. А это печенье. Типаут. Everybody, Everybody here, ну да ладно, можно и так. Ой, мне кажется, я зря это делаю. Что там? О, лечебный спрей. Отлично. Патроны. Наша любимая родная пишущая машинка. Которая позволяет сохраняться. Тишина и пустота А, кто-то еще жив В голову, блядь Да, если я не ошибаюсь, наша вся тусовка будет проходить в полицейском участке. По-моему. Это что? Это за DLC типа дали? Прикольно. Ну, нож пусть будет. Давайте оружие возьмем. А это.. Вот так. Ну я так понял, это за. Но ну, я не буду это. Не требует перезарядки. Подожди, не надо перезаряжать, что ли, оружие или что? Бесконечные патроны? А, не, не хочу. Мы же пришли играть в нормальную игру. Я понял, это за DLC. Ну, пистолет, ладно. Все. Но, опять же, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, мы пришли играть. Они. А вот так. Ну, нож возьму. Все. ножа нам больше ничего не нужно. Потому что что? Мы пришли играть в оригинальную часть... Ну, как в оригинальную? Играть, проходить на сложности. Ага. Я понял. Короче, нужно будет что-то найти. Три каких-то кружочка. Ключа нету. Получается, только наверх остается. Тут что? Лев. Опа, а вот и кружочек один. Может здесь нужно просто льва выбрать? А лев есть не везде. Ладно. Так, а все заперто. Еще патроны. Отлично. Потому что если мы вначале сразу возьмем этот пистолет и оружие, ну, за сих. С максимальным набором. То будет вообще неинтересно. А сюда можно? О! Куда-то мы уже смогли зайти. Ух! Взбодрился. Сейф. Конечно же для сейфа нужен пароль Добро пожаловать в Ракон Сити Знаете ли вы, что наш город не только родина фармацевтического гиганта Брала Корпорейшн, но и динамичный развивающийся мегаполис с богатой историей Приют Понял Ага, и тут нету ключа Трова! кстати, из нее аж можно лечебные штучки делать что нам вниз получается теперь только пойдем вниз но вниз куда восточное крыло он, он сказал блять здесь нужен ключ Подожди. Потертый ключ. От чего ключ? А, от кладовой на автозаправке. Так он мне не нужен. Так хорошо, куда тогда? Туда что ли? Похоже, что да. Блять, какого хера я здесь забыл? Я так и знал. Не, дол не могло же быть все так, бля, просто здесь. Просто месиво. Предохранитель. Заперто. Даже не думай Конечно справимся, Леон У нас выбора нет Так, я знаю, что он сейчас встанет Смотри, нет, хорошо, не встанет. Патроны нам нужны. Так, уже повеселее. Но мы прекрасно слышим, как где-то кто-то ходит. Но мы же на стороже. не на макушке. Кто-то нападет? Гидрант А, сначала надо воду спустить Нет, ладно Сам себя наебал У меня пока ничего нету Да, вот это, это лютый замер Пиздец. Блокнот офицера. Божественная статуя. Нужно найти три медальона. Оно откроет проход через какой-то уровень. И можно будет через паркинг выйти. Лев. Конь и подруга. Лев, ветка, птица. Значит нам назад, правильно теперь? Блядь! Блядь, столько этого мне не хватало. Да прицеливайся ты уже. Так, ну этим достаточно по две в голову Они так симпатично падают Давай, только ты там не останься, Леон, блять Сейчас за ногу схватит, блять Я знал, нахуй Блять, ебать, ему кусок бока сожрали Леон I couldn't... I couldn't... Yeah. Вот это мужики Я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 он думал, что Это в Нет, нет, я не я не просто оставлю Я даю тебе Твоя задача — спастись самому. Там четвертая часть еще должна будет выйти в ремейке. Ох, uh, про деревню этих психбольных. Стоп. Don't make my mistake. If you see one of those things, секунды. Yes, Все понял. Боевой нож Ну, у меня есть другой нож И мы уже решили, что мы оставляем Только нож себе Правильно? А этот положим сюда Ключи нам эти не нужны Потому что мы сейчас можем с пулеметом бегать Ну, это разве интересно? Так, я предлагаю быстро статуи льва забрать медальончик. Лев, ветка, птица. Лев, ветка, птица. Лев. Лев. Лев. Лев, ветка, ветка, птица. Опа! Медальон с львом. Идем, ставим. Вот теперь мы переоделись в форму РПД Один медальон есть Опа Да so right. yeah. Что ж, но ну мы сохраняемся и сделаем с вами паузу